Все привет, с вами ваша счастье. Мы опять в мод. Пикарни, балди. Ссылочка в описании, смотрите, у нас такие два тортика. Сейчас мы смотрим, как жирать. Балди, пожчевают все пекарню, И он хочет испечь торт. Господи, рождение. Но, но он, но он потерял все нужные ингредиенты для пикарни. Ты должен будешь пройти в пекарню и найти все пропавшие ингредиенты. И потом вы печете торт. И ты поешь его в своем доме. Нормально. Понятно, ребят. Это стартик. Вот ведь у нас есть бейк мод и эндлес мод. Начала в такой тортик. Most hire at least geben 7 11 ここ No Mission стве 5 Давайте это послушаем. Тихо, Димон. Это не очень хорошо. Давай, вот так... давайте Теперь побежали рассматривать каждого нашего персонажа. Так, хуй, гуляем, короче, себе. Ля ля ля ля ля ля ля. да да да да да да да да да Увидели флост прайса. давай, давай. Так, 12. Нет, что-то плюс 8 12 не любит. Не любит этих плохо пикут, понятно. Вот, вот такая плита о, oh, спасибо, спасибо тебе спасибо спасибо Фил Спрайс mm -hmm. вот такой носок это mm -hmm. а что такой у нас? ну, как все подобрать, а? все подобрать а вот ох а все подобрал так мы смотрим назад балди да, думаю замечается обалдение да блин ну мы потому что от него уже смотались как же он может быть блин вот, давай вот нормально Бал Балдея слышно. Петинских еще... а, а это доллары? Вот он все. упс ладно, давайте попадем все, чтобы попали Ага, ну, все обычный. Ну все, мы изучили обычный мод. Ну Че, всех да, вот, вот, вот, да. ага, так я буду проявлять тут это было мне классно ну давайте очень-очень какой тортик какие тортики Hello, welcome to my very own My name is This is Great Ну ладно, делается Вот это два инведиента у нас. Сейчас позови. Понимаете, давайте. Ну все, это просто обычный, конечно, мод. Началось, молодцы. Yes, please. No way. Если что, то такие. Это кнопка выхода это кажется YouTubeа и что-то не знаю. Hell of Fame. Что это за кнопка? Ого. Ничего себе. Вот ты вот это пасхалка, ребят. Здесь, здесь пасхалка оказывается такая. Балди. А это про ютубер Балди, Кинки Кейнг, Геймер, Алеша Гейнинг, Вит Криперс, Гон, Литвы, Стригаль, Хамза Гейнинг, Старс Геймер энд Отэс. Все.